И снова всем welcome, это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про мотомагазин. Конкретно это мотомагазин Rock and Road. Один из самых дешевых магазинов в Японии по продаже мотоэкипировки, мотозапчастей, тюнинга. Ну, все такого. Тут вот видно, парковочка у них небольшая такая хорошая. Можно запарковаться. Очень хорошо. Я также вот приехал на своем, на синем байке. Ну, из, из улучшения особо у меня ничего не поменялось тут. Вот защита стоит там получше. Skid-plated. И глушитель я поставил, Яшимуровский. Cyclone x System. Брал я бэушный, потому что новый стоит э, дорого, а бэу в Японии стоит недорого. Это Tricon на DRZ 400 ну что ж, пойдем в магазин, посмотрим что там есть, тут нас встречают э, амортизаторы и покрышки с задними ящиками так, значит, что у нас из амортизаторов есть здесь Охлинс, Хайпер Про, Pro YSS, нормально, чем можно взять какой-нибудь такой у меня как раз сейчас амортизатор. Там демпфер на нем немного ссохся, вот внизу который стоит черный. От старости уже потрескался, надо заменить, но отдельно демпфер не продается. Этот отбойник. Поэтому мне нужно либо, в общем, менять амортизатор, либо этот свой старый сдавать в ремонт. Ну, посмотрим, что. Ну, в целом цены сами видите, вот они на покрышке здесь вот есть цена вот этот луп это у нас на разные спортсбайки и на дорожники ну, вот средняя цена примерно 17 тысяч, там 17-20 тысяч за покрышку но ну, я думаю, что в принципе такие же цены и в России, тут же есть вот продаются, как мы видим, разные э -э ящики кофры они называются, да как просто вот мы видим что вот этот неплохой в принципе гибет 33 литра именно для жены на скутер как раз такой подошел хороший ящик 15 тысяч стоит ён ну плюс налог здесь вот написано что плюс налог То есть, соответственно еще плюс 10 процентов 16 будет стоить 1600 где-то вот много разных также здесь идут звезды цепи звезды да но это комплекты звезд здесь конкретно я не знаю тут цены в принципе сами смотрите вот 9000 за звезду за задние да там 8500 это задние передние вот с ведущие пожалуйста вот выбираете какой у вас мотоцикл она мой есть если посмотреть я не знаю. Не, нету. Ну, ладно. Это можно в магазине сделать. Без проблем вообще. Также здесь равные ремни продают. Ремни и батареи. Можно себе для мотоцикла взять. Ну, и, естественно, есть эти крепления для передних колес и скажем так, подкаты для мотоциклов, чтобы в грузовик загонять. Ну а здесь цепи. Как мы видим, цепи здесь, в принципе, разные. Вот есть DID, RK. Что там еще есть? Трид премиум какая-то, мотоцикл. Трид. честно, я не силен в, в этих производителях. Не знаю, какая из них лучше, какая хуже. По цепям это уже... Вам лучше самим погуглить информацию в интернете. Ну, разных размеров, разные цены, соответственно, вот здесь можно посмотреть, сколько линков, то есть количество линков и цена. Ну, также здесь продаются эти защита для мотоцикла и полный выхлоп разные, для разных мотоциклов, но в основном это спортбайки четырехцилиндровые мотоциклы. но ну, есть и вот двухцилиндровые. Цены, ну, 129 где-то так, 120 120 тысяч примерно за новый выход из Шимура. А если вот просто банка, он банка, если просто, то где-то 66 тысяч где-то так за банку. Это на Z900 RS на Кавасаки. Мы сюда поднимаемся и мы видим здесь как раз отдел для, для занятий мотокроссом, оффроуд, эндуро, шлема. Я думаю, цены в целом такие же, как и в России. Что смысла нет говорить. Вот видно, да? 48 тысяч плюс налог, это где-то 53 тысячи примерно. Следовательно, там по курсу. Сейчас на 0,7 где-то, ну, 30 или 40 тысяч рублей где-то так. Шлем от Шве. Ну, и также вот здесь маски. Вот мы видим маски разные. Где 100%? Мейн, Фокс. Да, про гриб. Про есть маски. Ну, цены вот тут. Мелко, конечно, я думаю, но при желании увидно вот желтый ценник и значит цену снизили немного было больше ну, перчаточки перчаточки здесь есть но это как сказать в основном для мотокросса да легкие такие без защиты практически ну там одежда сейчас не пойдушь показывать все это наверное смысла нету пеги или как не Пеги эти. Ну да, food они называются. Для, для кросса или для индура мотоцикла, вот, пожалуйста. 12500 Ну, также стоит, если заказывать в интернете, Zet, тоже примерно 12 тысяч стоит разных расцветок. Также здесь глушаки видно. Но ну, это все новое. РСВ глушители здесь представлены. Там в, том, в той стороне баррел и FMF. А у нас здесь еще есть это карбюраторы на разные мотоциклы. В данном случае вот мы видим красномой, есть на ДРЗ-400С. Это как же там в FCR-4130 модель. это самый как бы ходовой такой для этих, ну, для, если вы в спортивной версии переделываете свой DRZ, то вполне возможно такой поставить, но для этого нужно там делать еще некоторые улучшения, в частности, по воздушному фильтру. Ну, тут уже смотреть надо, там настраивать надо будет. Также здесь вот и амортизаторы, то у нас здесь на CRF-250, Серу 250 и еще один Серу 250 Цены, конечно, разнятся, видимо, от производителя и от технологии зависит цена. Да. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Но ну, а здесь вот есть как раз Q4 на KLX-250. 40 тысяч стоит. Ну и также вот верходная VR 250R у них есть поверкоры. Но можно заказать при желании. Я здесь узнавал. Они могут и под заказ привезти. Также есть у них вот это патрубки выпускные для серы 250, серу 250. То есть даже видите на серу 250 есть выхлоп, выхлоп спортивный. такого плана и рули можно посмотреть себе прибрать пощупать скажем так ручки вот конкретно здесь это зетовские рули по тейпер все оригинальное никакой китайщины то есть зетовские ну, это японские рули а, вот Rental также есть но ну, Сказать, рентал не так пользуется популярностью в Японии, как вот Zeta. Zeta побольше все-таки популярно. Ну и защиты, соответственно, на руль здесь. А сербисы. Также и ZE защиты есть. Это вот Кьосера. Кьосера тоже вполне популярный бренд в Японии. Вот такая защита, например. Если целиковая брать. 16 тысяч стоит, а если вот такие простые лопухи без всяких там а, металлической защиты, то 6400 всего. Ну, то есть не очень дорого, можно себе позволить. Ну, а если вот такие уже полные дуги там с защитой и лопухами, 24 выходит 1000 йен. Конечно, дороговато, но что поделать. Ну, и также вот на роли переходники и удлинители, скажем так, для большего диаметра переходники это вот например с не это просто удлинитель, вот например переходник с, 20... с 22 до 28 миллиметров такой вот то есть стандартно 22 вот этот, вот 22 на 22 просто чуть повыше делает ну и разные ручки в основном про гриб внизу там про тайперы также вот защита. Ну, что тут показывает то Вот. Цены те же самые, как и в России. Смысла нету, как говорится, все перечислять. Просто я ассортимент покажу, и все. Вы сами смотрите. Я, тем более, здесь не работаю в магазине, поэтому мне смысла здесь вообще нет, что-то рекламировать. И мне за это никто ничего не платит. Что у них еще здесь есть? Это вот защита для рамы. Это вот рядом с где у вас ноги как бы в мотоботах, они будут царапать раму. Все такое вот, чтобы не царапали. Вот и защита разных расцветок. Все это можно на свой байк подобрать. Ну, наклеечки, конечно же. В данном случае это Ямаха. Вот этот, кстати, меня вот Задний фонарь я бы хотел заменить, но не знаю пока. Задний фонарь, вот, наверное, такой вот, алюминиевый холд. Или такой. Посмотрим потом. Или вот этот. Точно не помню. Да, вот, на DRZ на 400. -й. Такой вот фонарь. Неплохой можно было бы взять. Что у нас касается масла теперь. Вот посмотрим, давайте по маслу. Кто-то у меня до этого просил снять масло моторное для мотоциклов в Японии. Что продается, что нету. То есть Вот, пожалуйста, можно увидеть здесь. Все то же самое масло, что и в России. Пожалуйста, Кастрол, Матюль, Эльф, Вакос. Что вам надо, вот выбирайте, здесь сами смотрите. Есть такие вот 300V. Есть э, обычные 5000, там 7000, тысяч, матюли касаться. То есть если Кастрол, то вот Актив, Го, там Повер-1, также в больших упаковках. По ценам, ну примерно цена за литр масла вот 1600 э, йен плюс налог, это где-то 1700 йен выходит. Если масло брать вот такое подешевше, Эльф, то где-то за 1400 йен, ну вот есть чуть подороже. Вот такие, да, за 1900. Лично я пользуюсь каким? А, ну вот также есть и фирменное масло, это Ямалюб от Ямаха. Что еще? Honda Ультра. Цены вот я сейчас покажу. Вот здесь вот в янах цены написаны, смотрите сами. Вот премиум синтетик Ямалюб. Есть вот. Honda, да, но Honda подешевшая, оно там по 1000 йен примерно, по 1400 есть. Потом что здесь еще есть у них? и Скутер, Motor X, масло. Далее это у нас что? X Star. Какой-то X Star. С полусинтетикой. Вот 70, тысяч вот тоже. МА-2, вот, классификация ну, синтетического масла. Также Вакос и от Kawasaki. это с Эльфом они вместе вот, производят такое масло для мотоциклов Kawasaki. Цена вот где-то 300 или 2400 с налогом. Ну, с налогом да? ну, есть еще вот такой Honda Ультра. Honda Ультра GR2 Ну и разные тут С налогом где-то 1500 будет YNDA Вот такое вот из для двух такников вот, Синтетика Продается Большой выбор достаточно масел В Японии есть из чего выбрать И вас как бы не принуждают заправлять или заливать какое-то одно масло То есть вы можете выбрать то, которое вам нравится Ну и фильтра тут соответственно тоже вот они все есть на все мотоциклы, прокладочки, там что хотите, выбирайте. Ну, если нет, то, естественно, можете на заказ сделать. Тут у нас еще есть коверы, да. Ну, байковер, я думаю, смысла нет показывать, что у вас же тоже в магазинах, скорее всего, не есть. Но, если честно, я такими не пользуюсь. Мне нравится, которые вот есть с такими дышащими, то есть там есть открывающиеся такие кармашки сверху, чтобы выходил этот влага. влага ну и тут вот разные смазки. В Японии vd 40 не особо популярно, поэтому здесь его вы можете не найти в магазинах. Заместо него продается вот такие куры. Куры называются, Не курва, а куры. <coughs> поэтому вот смотрите какой вот. Самый популярный это вот куры CRC-556. Вот вы покупаете его, <coughs> на все хватит. Видите, тут и на разные, и на велосипеды, тут и на машину, на разные инструменты. И стоит всего 400 йента, то есть недорого. Такая вот штука. Если по полировкам, это вот конкретно, но ну, здесь это смазка идет. Пойдемте посмотрим полировку. Вот полировка. Я сначала пользовался Такой. Полировка очень хорошая, тут спрей 1 и две тряпочки, одна для того, чтобы вытирать на, ну, побрызгал полировкой вытер, то есть влажная, а другая сухая тряпка, которая уже конечный результат уже, после там, спустя 5-10 минут вытирать надо. Хорошая штука, стоит где-то 3300 йен, ну, я доволен. Но потом я как бы решил попробовать другие еще полировки. На примере... Сейчас здесь, здесь я и не найду. Сейчас ее... Кондиционеры, блин. Да, здесь нету. Короче, называется она FW1. Тоже, тоже достаточно хорошая полировка. Я ее использую уже где-то второй год. Ну, она не требует мойки этого мотоцикла перед использованием, поэтому я ее использую прям как и моющую, то есть она социально и моет, и полируется сразу. Краска, защитные цепи, пожалуйста, тут защита всякая. Болтики разноцветные, но это уже для тех, кто хочет там как-то кастомизировать, выделить это все, выделиться. Значит, это все дело здесь продается, пожалуйста. И вот краски для которые у вас мотоцикл вы смотрите здесь по каталогу вот здесь они где не здесь вот что-то ошибся есть такой вот каталог моделям вот пожалуйста видите модель цвета все и здесь написано эти по каким моделям он подходит, этот цвет. То есть, ищите свою модель мотоцикла, свой цвет примерно, там, если они разных цветов, но, похожий раз там оттенка, то вот, пожалуйста, надо искать уже, надо так. За... За дополнительные можно поменять себе подножки под на мотоцикле на такие вот модные. ВРС и Страйкер здесь представлены. Погнали. Посмотрим, что тут есть еще. Ну, что тут? Что тут есть? Одометры, спидометры. Пожалуйста. Вот. И также электронные тоже, как бы, сами смотрите. Вот тут разные еще наборы для номеров. Наборы там для задних вот этих вот фонарей. Ну и понтовые такие ручки тормозов или сцепления. Также вот диски, если вы хотите заменить на своем баке, вот, пожалуйста, меняйте тут. Это, я думаю, так же, как во всех магазинах, все то же самое. Тут Пока снег нечего. Ну и гаскет это на глушителе, а, медные прокладки на, на выпуск. Ну, всякие штуцеры тут, что только нет. В общем, тут надо заходить надолго, смотреть это все, обходить. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Обзор такой магазина получился. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.